Мы на канале зрителя сегодня у нас суперский челлендж мы будем давить э, соки милены э, пепси нравится, пепси, пепси. Там еще кетчупы. и кола. мы, мы сняли сей с мамой кто, ребята что-то не подавится тот и проиграл ребята кто любит такие челленджи ставьте лайк ну, поехали да. Папа переехал в мою Кока-Колу. Да, Лена, а ты что будешь давить? Лики, Хорошо, Вилен, давай проверим, у кого лучше получится. А твои игрушки не все подавились. Давай, копию, а ну, А теперь ты будешь целую неделю исполнять мои желания. Оф, да. я Ребята, если вам понравилась моя ну мой челлендж, как мы с Миленой давили игрушки, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ребята, а в следующем видео мы, я расскажу вам, как. Не нужно вести себя плохо в лесу и как нужно. Всем уже другая история. Пока-пока!